Всем доброе утро, друзья. Всем привет, а кому и вечер. Короче, пришла в огород. Короче, пришла в огород. А, сварила с утра варенье. И сегодня будем работать. Траву убирать. Погода вроде ничего. Набираю сейчас воду. Пойду хозяйство кормить. А пока вода набирается, я пойду в теплицу. Сейчас у меня должна Наташка моя помощница, моя родственница помочь. И вот, позвонила. Сейчас приду, говорит. Дети пока спят. Часов 8. В девятом часу пойду домой. Посмотреть а, Даринку. Если что, приведут сюда. И Дима сегодня попрошу а, покосить еще травы. Надо. Манька уже орет Но пока воды не наберу, не пойду открывать. Короче, Маньку надоела. Зерно посыпало курицей И она вместе с курами кушает. Стоит. Ну, Манька, Манька. Что, зерно вкуснее, да? А там бяшка подглядывает. Не знаю, пойдет сегодня, не знаю, нет лентяй. Пойдешь сегодня, нет? Через щельку смотрит. Пулиганьо. Да. Да, да, да. Вкусно пахнет, да? Вкусно. Так, хрюшки надо накормить. Затопила. Печку-прачку. Варить. Надо сегодня поросенку. Мухта, мухта, мухта. Мух Серега. Ладно, все. Вася молочка нам-то. Да, мать. Ваське молочко надо дать, да, умница. Сейчас гулять пойдем. И порисенку дать. После дашку вытащить, если он пойдет. Что, молока хочешь? Васильев, Вась, Вась, пошли молоко тогда. Кс-кс. Молока хочет. А Наташа пришла у меня. Помогает мне, как всегда. Опять уж снимаешь. Я глаза открываю, за камерой бегу в первую очередь. Вот Василек молочка пьет. Вася молодец. Поросунки дам. Поросенка дам. Хрюшки. Работают, молодцы. Работайте. Сейчас ты в последнюю очередь выйдешь. А гуси здесь у меня. Не шипи, не шипи. Все время все время шипишь? уж привыкнуть должен ко мне давай, иди малышка а что вы тут делаете все четверо бензин, дивы, не Жди, сейчас... а, сзади все че, бензин заливаете да всем привет мама сейчас дает а, угу. скажу привет. Мне близко. Вот. А Дима подальше. нянчится, скажи. Вот Дима нянчится. Мелкие Ой, бесятся. И вот у меня... Стоит. Вот кто стоит. Вот смотрите. А ты такая на меня ложечная. А я вот это... Вот мелкий опять бесится. Вот мой друг раздев. А смотри. Вот мы ехали, тут Димас сидел, а тут это, я, а тут же на этой. И я на него ложусь такой, и он... А ты что снимаешь? Я У нас Бяша все ломает, сейчас мы его в изолятор закроем. Наказание. Здорово. 15 суток. Здорово. Привет, на 15 суток мы его закроем сейчас, пока папа не приедет а ч ⁇ там от 15 дней будет да я шучу пока не угомонится. вон дверь сломал смотри что Вот, все сломал да. я помню, как тут это разброс. все был. не откроешь а, а ну ладно Сейчас, вот заболим. дверь такая Ку -ку -ку. ой блин курица опять это сенки ехают нам уже заканчивает. Все мимо летит. Не да ладно, пошутил. Первая, вторая, третья, Потом... четвертая. Потом Третья. Первая. Вторая, первая. И не травка. Мама. М? Нам камеру. М -м -м. Ну ладно. Ты снимай нормально, а не Ну ладно. Все, что ли? Да Привет, Мы сейчас Яшу будем убирать. Убирать? Убирать. А что ты все пишешь, что она все слышно? Ладно. Здесь... Да... кому холодно? Ты тарелка постоишь. Мы сейчас... Яшу закроем. Дай тебе вс ⁇ Дай тебе вс ⁇ Дай тебе вс ⁇ тебе вс ⁇ Дай тебе вс ⁇ Смотрите. Аминь. Гинару у нас очень любит парное молоко. Она сразу его пьет. Дай тебе как надоешь сразу она, ма. Ты не будешь, ты не любишь. А Динара у нас любит. Я тоже люблю сразу. Еще пенку давай. Она что все выпит. Тебе жалко что ли? Вкусно да? Да жалко. На, попей. Рот открывайте у вас Я мало что знаю. Корове не люблю, как я это пена. Я вообще не люблю? Пена только не люблю. А я люблю пеню молоко. Все? Я не yeah. очень вкусное. Uh -huh. Ой, парное молоко, самое вкусное молоко на свете. М -м -м. Ладно, сейчас. Ой, вкусно-вкусно, да? Да. Что, закроем, чтобы мушки не залетели. Мама, Меня сумка небольшая, смотри. Нормально, спину греет. Как спину греет, если у меня ноги греют? Сумка. Сейчас подтянем. Это качелька для нее. Даринка. Даринка, мандаринка. Папа, привет. <laughs> Смотри, папа, скажи, я нянчуся. Угу. Скоро папа закончит работу. И че? Я куплю это, для мотоцикла новое. А. Да, да. Сегодня косил у нас Дима, много накосил. На сколько тележек накосил? На три. Да, мама не успела снять только, да? Потому что у меня опять, как всегда, в интересном месте. Ну, как обычно она да. Как всегда, падаем на ровном месте. Сегодня мама, я... Маня, смотри! О, Маня, здравствуйте! Да. <говорит> пошли обратно, обратно, пойдем Видела ее лицо? Видела, она с Райси прям губами пошевелила, да? Пошли да, Пошли, она сейчас как дурочка бегать будет На свободу вот, пожар, Ничего, ничего Никто тебя не закрыл, да, маняшка? А ты стой там, поразительно А ты как вылезла-то? Так вытошла, вытошла Ладно, все, убираем Дашу. Сейчас задушит, задушит. Задушит. За Бяша, ой, блин. Ой, блин. какой он тупой. Как ой, блин, прям Маня на меня. Бя... Бя... Маньку туда закройте, чтобы это... Куда? Вот там, пускай побегает. Маленькую, где гуси сидят пока. Мне Маньку больше... Или закрой, больше закрой, больше так, закрой так, закрой так пока эту. Там... Мне больше всего... Нет, сейчас Бяшу надо будет убирать. Мне больше всего Маню жалко. Маньку. Так двоих. Этот сегодня вырвался, и теперь вот что вытворят Да, у нас еще тоже Давай, все возмущаемся, все возмущаемся Вот именно Тихо, боднуть может Давайте так, давайте его за мануху чем-нибудь сделаем То есть зерно берем Лопухи, отведите, я лопухи вытащу Давай, давай не... Дави. чаша Нет, туда, Нет. правильно, да. туда. Да, ты куда, да, да выведи, дави. Дима, ты возьми ее. Давид, туда закидывай лопок. Сам не закинься туда только. Он, -то, он туда кинул, а Толкни его. это Маня туда зашла. Маня! Маня, мы тебя сейчас двое... Двоюсь... Маня самая умная, он тупой. Мань... туда же. Ну все, давай выводи Маньку там. Я Манька, я Манька. боишься? Мань, Мань, Мань! Манька, Манька, Манька. Манька, Манька, Манька, Мама, он бодается, блин! Дима, конечно, будешь бояться. Заберут с тобой вот он. Маню надо вывести. Подожди, ты Его главное завести туда. Плак. Иди, иди. Блин, а, у меня есть план. Тихо, тихо, тихо. Давид, молодец, молодец Давид. Давай, давай туда дальше. Ага, да, да ага. ага. Дима, ты, ага. ты боишься, Давид не боится. Ребят, <плак> как страшно. Экстрим! Давид, Давид. Дима тут да боится, Давид не боится. Давид, веди! Ты Мама!